Оформляем заказ? Он говорит, нет, подумаю, да, обычное возражение, подумаю. Они стараются выяснить истинное возражение. Лучше не оформляем заказ, а лучше альтернативно или с ограниченным сроком действия. Альтернативно что имеете Оплатить а с карты или в банке. Суть в том, что оформляем заказ, это очень стрессово, как бы, да, принять решение или что, почему? Есть три вида завершения продажи. Угу. По предложению, это когда контакт с клиентом очень хороший, мы говорим, отправляем, он говорит, да, отправлять, запакуйте. Есть альтернативное, это когда выбор без выбора. И есть с ограниченным сроком, когда по акции закрываем. В телефонных продажах лучше всего работают два последних. А как бы ты обрабатывал возражение, он говорит: подумают. На чем ты... вы решили подумать? Мы, ну, а, смотри, уточнить, присоединиться, аргументировать, закрыть Да, а если он не дает вот выяснить тебе истинное возражение Ну подумай, подумай, женой посоветуй Я начинаю ругать менеджеров, вроде как, что ты, ты не выяснил Но на самом деле, говорят, это невозможно сделать А Просто менеджеры, они не хотят выходить из зоны комфорта И нужно им объяснить конкретный момент Что любое возражение нужно отрабатывать три раза